Вы уже долго сидите. Нужно вставать из-за компьютера. Ну ладно. А то я воды пойду Какая-то кружка неудобная Ой, я обхитнул, я наголдую надо поискать мою палочку. Камил, ты видела? А где я? А, спасибо. Что? Ты, ты, ты, ты. мне так нравится, драконный Камил, а смотри, что у меня получилось. Вот. Да, вот а тебе нравится? Если ты хочешь, я тебя тоже наколдую. Если кружку. Ложечку. Эх, ты попробуй. Да Урочка, мила, у тебя получилось! Да, вот Мы это выдают. Давай а -а -а -а! Давайте их скорее распечатывать. Давай. А ну-ка, -а! садитесь на подушку. Давайте посмотрим. Что там у нас? У тебя кто? Беззубик. Беззубик. Ай, какая красота. У Камилы кто? Розочка. У Камилы розочка. Какая у тебя красота. Она здесь стояла, да? вот здесь покажи какой беззубик какой шикарный он такой мягкий мягкий такой суперский серия dreambox розочка ура у камилы розочка мы бредим этой розочкой мы мечтаем о розочке а ну покажи Какие вы молодцы! Какие у вас теперь крошки красивые! Не больше, не больше игрушки. Что у тебя розочка? Ой, какая розочка страшная! Она здесь Надя? Нет, она что-то. Смотри, какая улыбашка. Она хорошая. Улыбается мне куколка нравится такая красивая еще, еще и грибочек ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой колокольчики и подписывайтесь на мой канал Bogdan Life. Всем пока. Пока. Пока. Пока. пока, пока. пока.